Это будет наш кран вот такой вот желтенький нарядный. Мы Они уже обсудили, сделать. что у нас очень толстая, широкая. Как это называется? Короче, сейчас нас будут вынимать, да, совсем скоро, судя по всему. А где наш радар, они как его проехали? А вот они ним его как раз и это. Да, мы сделали все, что могли. А надо будет сойти на берег, да? Я думаю, да. Ну если хочешь поехать на лодке, наверх. А где? Мне кажется, наши где-то здесь и поставят, наверное, да? Я думаю, что нет, это же фонтом для вынимать спускать, а -а -а. но у нас когда-то Блять. Надо поедем <смех> кататься от <Под> пристани, отчалил <смех> кран. <смех> Все это выглядит безумно страшно. 对。 Вот видно. Вот эта вот часть, которая почище, это то, что я шкрябал, а вот это вот волосы, которые висят, это вот такая бахрома, это как раз вот то, что обросло и то, что мы будем снимать. Наша вода, нет замочек, потом этот измеритель, литража, и вот дальше мы мы по литрам... Ну вот мы уже помытые. Ну, насколько это было возможно сделать, лодочка у нас теперь чистая. И завтра будут приходить люди, которые будут уже заниматься делами. Нам нужно лодку посендить и потом покрасить. А выглядит все отсюда вот так. Высоко. Как обычно, вниз смотреть страшно. Красивые лодочки вокруг стоят, а здесь патриотичный кран. Красота. Ну вот мы уже мытые, итак, проверяем, что у нас здесь. В рамках нормы винт, у винта отвалилась передняя крышка с анодом, но винт работает нормально. Ну, короче, надо будет его посмотреть. анод еще есть, но мы его заменим на другой. Так, что у нас тут дальше? Так, это куски непонятные. Ладно. Из проблемного, то есть, ну, это все понятно, это все уйдет. Из проблемного где-то мы во что-то ударились. Вот тут есть такая отсадка, видите, да? Надо будет взять потом гриндер, счистить и залепить, починить. И еще я обратил внимание. Так, тут у нас фигня. Ничего интересного. Так, и еще то, что я обратил внимание, у нас есть проблема. Вот здесь мы тоже что-то ударили. Надо будет это, конечно, привести в порядок. Вот сейчас. Пробую, чтобы видно было лучше. Где-то сбоку видно чем-то цепанул Ну, короче, фигня. Здравствуйте. Oh. Страйк. <laughs> Ну вот у нас этот день не настал, когда начинаются все работы по лодке. Если мы ее вчера подняли, то сейчас мы уже начинаем ее приводить в порядок. Основная задача вот для нас сейчас с утра это нужно налить воды. А эта задачка такая тоже непростая, потому что вот аж видите шланг тянется. Это мы одолжили тут у ребят шланг. И вот вот этот длинный-длинный шланг, вот он закончился. Ну и хорошо, что у нас есть такие же длинные электрические провода, которые мы сейчас будем использовать. А вот видите, идут двое ребят. Это те, которые нам будут делать сендинг дна. То есть они идут с машинкой, которые будут полировать нам пузико и снимать старую антиобрастайку. Так как с утра у нас не было, ничего не было, ни воды не было, ни электричества не было, то кофе, естественно, мы не попили. А сейчас мы решили попить кофе, но оказалось, нету молока. Поэтому сейчас иду за молоко. Короче, не работают магазины, пойду еще через час. Бляхом. Значит так, одна из задач, которая у нас есть, мне нужно скинуть радар. Вы помните вот эту вот скрипящую верхнюю втулку? И вот сейчас я ее хочу закрепить и проверить вообще, что с ней такое. Для этого мы разбираем, вынимаем отсюда все. Ого, тут даже дизель у нас есть. Так, лезем сюда. А снимается здесь все очень просто. Нужно просто раскрутить все вот эти вот болты, чем я сейчас и буду заниматься. Чтобы удобно туда был доступ, нужно снять вот это вот... Всю крышку иначе доступа туда нормально не будет так вот эта штука снята а теперь у нас есть прекрасный доступ к радару начнем с э, отпускания вот этих тросов. Да, да, да. Причем я тебе больше скажу. В 8 утра они пришли и были уже на работе. Да. Вот без чего-то 8 они уже стояли и настраивали машинки для сендинга. Так, все, вот это я обратно собрал. И вот теперь снимаем сам барабан. Так, это снято. И вторая часть тоже ушла туда вот далеко. А сюда мы сейчас закрепим Трос, чтобы не упала и снимем вот эту нижнюю штуку и тогда баллер может вывалиться вниз так вот за вот эту штуку я сейчас зацеплю наш кран. Так, вот первое снято. Ну, а эту сейчас я просто поверну. А, его можно просто снять в сторону. Все. Так, ну вот, радар уже ушел вниз. Смотрим, что здесь с этой штукой у нас. Нельзя сказать, что она здесь сильно болтается на самом-то деле. Оно. Здесь и выработки. Такая маленькая выработка. Надо его как-то сюда, может быть, на эпоксидку просто поставить. Потому ну, что вот видите, здесь вот это вот весь свободный ход, это даже не считается. Просто оно скрипело, когда оно вращалось. Надо будет сейчас просто взять, наверное, какой-то сикафлекс и посадить его просто на сикафлекс. И все. Ну, вот, короче, радар я уже снял, что дальше сейчас опять будем делать. Так, ну вот я скрутил с э, селдрайва аноды, то, что мне рассказывали по поводу того, что не нужно было использовать подкрестовую отвертку, там еще что-то, все нормально открутилось, даже без усилий, ну просто взял, как обычно откручивается там, прижал, провернул, даже ни разу со шлицом не слетело. Плюс ну, все, что я садил на лактайт, все было отлично откручено, поэтому никаких э, с этим сложностей нету. И вместо вот этого вот некрасивого анода надо будет поставить сейчас красивый, но перед этим надо будет слить масло из Selldrive. Э, так, вот наш Selldrive выглядит он вот так. И нужно будет открутить вот этот вот болтик снизу для того, чтобы слить масло. здесь вот это кольцо кольцо болтается надо будет наверное его еще на что-то здесь посадить может с той стороны надо Дальше грубая физическая сила не поможет. Ну вот, тут все тоже хорошо. Молочная, мутная. Ну, она, кстати, не молочная, смотри. Видишь, она такая чуть-чуть немножко есть воды, но в принципе mm -hmm. она такая вполне приемлемая. Окей. Mm -hmm. okay. Нужно отсюда достать вот такой сальник. Они еще в принципе хорошие, но если мы уже лодку подняли, то почему бы их уже не поменять? Вот я хочу такие купить сейчас, поехать. Mm -hmm. Так, ну что, начинаем мы детали сел драйва. Я принес бензина канистру. Вот у нас детали здесь лежат. Ну что ж. Давайте будем приводить и наводить красоту. Так, тут у нас еще есть один сальник, который сейчас как-то надо отсюда будет выковырить. у нас следы от кораллов уничтожить теперь э, я купил новые сальники ну раз уж подняли так каждый сальник получился по 29 евро и ставить я его буду точно так же как в прошлый раз оно показало себя очень отлично, ну, в общем начинаем Так, вот первый сальник уже стоит теперь ставим второй но собственно с точностью да наоборот вот таким вот образом чтобы он был наружной частью вот сюда ну вот наверное где-то и так этим готова теперь сюда ставится большой нот вот он у нас надеюсь он подойдет мы его ставим вот сюда ну, что, отлично даже дырочки совпали секс ну вот у нас анод проверяем проверяем проверяем и последнее. вот вот такой вот анод у нас уже установлен на сел drive очень важно проверить, чтобы между этим анодом и корпусом селдрайва был контакт. То есть я на это обратил внимание, поэтому сильно внимания сейчас мы этому уделять не будем. Но там, короче, все окей. Самая важная часть. Да. Это будет анод, который крепится на самую торцевую поверхность винта. Это ну что, получается или медленно? Ну, медленно, но получается, но медленно. Крутая. Да. Это у тебя уже три штуки? Ну да. О, класс. Я их по очереди Ну это уже две почти готовые, одна осталась еще чуть-чуть. Крутая. С ВДшечкой. С ВДшечкой. Получилось? Я думаю, что да проверочка. Тут три таких болтика, которые должны шапочками туда поместиться. Сейчас только что помещалось. Поместилось. поместилось. Отлично. То есть сначала мы закрутим вот эти вот три снаружи, а потом просто торцевую большую одну закрутим и все. Вот. Ну, прекрасно. Молодец, ну поздравляю. Да. А теперь за ракушками. Что, заплатила уже за, за свой поход? Ну, давай, иди. Все, зайдись. Не, реально, смотри, как подогнала вообще. Не, вообще молодец, клево. Без единого лишнего миллиметра. Классно, классно. Так, а вот масло, которое у нас идет в Cell Drive. 80 V90 Чемпион. Наверное, нормальное. Короче, за это я заплатил евро 50, наверное, если не больше. За 7 литров у меня в ноге если не ошибаюсь, 6,50. Тут, вот там вот есть у нас такая дырочка, через которую мы будем наливать масло в Sell Drive. Теперь мы делаем вот такую воронку. И я начинаю это туда лить. Так, я решил перелить в литровую бутылку здесь такие литровые бутылки с таким длинным носиком короче офигенно удобно потому что с 5 литровой наливать конечно вот, вот так вот корячится вообще фигня а так наливаешь если медленно он с этого носика медленно течет и оно вот как раз успевает с такой скоростью заливаться так ну все я это собрал он видно там вот пробочка я ее закрутил уровень проверил Нормально. Все, сел драйв полон свежего масла. Фух. Ну что, а теперь мы начинаем делать посадочное место под верхний бушин в переруля. У нас есть вот такая штука. Я сейчас немножечко его зачищу изнутри, а потом полиэфиркой. В общем, смотрите как. Сура, простая. Вот эту вот фигню мы вынимаем. А потом берем дрель и начинаем так вот сейчас видно видите вот я немножечко почистил борта то есть мне здесь не надо ничего особенного убирать мне нужно просто немного ее э, сделать так чтобы сверху на нее закрепилась эпоксидка сейчас я ее еще этим синером промажу и может сейчас еще, а бензиком сейчас еще. Я тут есть ведро с бензиком, и я им просто сейчас здесь все помою, просто уберу вот это вот все, что здесь осталось после того, как я его чуть-чуть посендил. Так, -с. она какая? Теперь отвердителя. Теперь мешаем. Да, это оно. Так, вот, вот это вот следы от кисточки. Все, готово. Сейчас чуть-чуть подсохнет, и я туда этот бушен запихну. У нас практически закончили шлифовать лодку, ну, вернее, как, это только первый слой, завтра они будут еще продолжать шлифовку, и, наверное, послезавтра уже я начну красить. Давайте посмотрим. То есть это серая, это праймер, вот это, это гель-код, беленькая гель-код, а это, это антифолинг, но он уже такой, то есть там, где хорошо держится, там антифолинг остался. И они должны были сделать еще вот эти вот места, которые у нас были проблемные, там где был удар. Так, вот оно. Но еще чуть-чуть липкое. Но во всяком случае, видите, то есть уже абсолютно ровное. То есть они дырочку залепили. И где-то он тут еще увидел марки. А, ну вот. Он тоже там в порядок привел. Отлично, молодец еще. Вот там, где синие наклеечки, вот там он чинил. Ну, здесь видно совсем чуть-чуть. Ой, она еще тоже липкая. Ну, короче, вроде все. Ну, ребята, крутые, молодцы. Я доволен. Очень нравится. Работают просто умницы. Ну что, теперь пришло время достать радар. То есть, как его достать? Поднимать лодку? Хрен, с два. Будем рыть. Такс, а вот то, как здесь это все выглядит. Фе, гадко. Короче, я вот это все зашлифую и потом сюда эпоксидочки немножечко, и оно все станет на место, будет супер. Ну вот, я взял машинку, отполировал все вот эти стеночки. И так как эти стенки сейчас значительно больше по размеру, чем э, необходимо, я возьму э, эпоксидку и, короче, с эпоксидочкой это все покрою только на толку туда фабергласа.